Коррелирует ли вот этот столетний голод с мифом о семи ну, сытных годах и семи голодных годах? Ну, Метеорология такая классная штука, и сейчас мы понимаем, что мы слишком мало ее изучаем, но того времени, что мы изучаем, достаточно, чтобы понять, что погода меняется очень часто, и очень часто погода меняется невероятно резко. Зачастую изменения погоды происходят за десятилетия с образованием ледниковых шапок либо наоборот их резким таянием, и это приводит к резкому изменению течений, что во образом меняет погоду. И эти изменения чисты. Сейчас метеорологами открыто несколько разных пересекающихся циклов, циклов в десятки лет, сотни лет, тысячи лет, которые накладываясь друг на друга, делают сложно прогнозируемые изменения. Да, было очень много годов с неурожаем, которые было очень сложно предсказать и еще будут. Пожалуйста. Можно отключить, перекондиционировать, или отключить? Хороший вопрос. Да. Да. Связан ли вот такой технологический прогресс там, интеллектуальное развитие с биологической эволюцией? Нет. Генетически хомо сапиенсы, которые вышли из Африки 160 тысяч лет назад, являются мною, вами. Мы очень мало отличаемся нашим генокодом, можем давать совместное потомство. Да? Ну, я предполагаю, что здесь есть очень мало людей с гуманитарным образованием, поэтому вряд ли вам кто-то что-то скажет по вашей э, лекции. А я вот последние 10 лет изучаю историю. Э, я предполагаю, что если я соберу аудиторию э, медиков, юристов, ну абсолютно всех людей, которые никак не связаны с физикой или математикой, э, и расскажу о покорении космоса, открыть сайт НАСА, Википедия, там, ну, например, вам и что они почитают по астрономии, сугубо соберу пактаж, нарисую картинку, то они будут тоже долго мне аплодировать. Вы назвали свою лекцию «Мировая история». Вы потеряли два материка. То есть я сижу, слежу за Северной, Южной Америкой, инковымая, мне вообще жалко. Их нерасшифрованные языки, узелковая алькипу. Я сознательно из последнего варианта лекции вычеркнул. Начало истории, там... Абсолютно развитие человека. Ну, вы сказали, что они разошлись. Они разделились на группы, разошлись. А почему они это сделали? Ну, ребята, не разошлись. Они ну, не нашли общий язык. То есть примерно это так. Есть, вы молодец, что собрали это. Но, но в принципе, если вы это будете разгов, рассказывать и в дальнейшем людям э, с мехмата, физического факультета. Да. Я вам отвечу очень кратко. Сделайте свою лекцию по истории, я с удовольствием на нее приду, я обещаю. Да делать нет, я этого делать не, не буду, потому что я не... ну, Мое образование, типа, оно не позволит, ну это можно так сказать, это можно будет смело назвать изнасилованием астрономии. Потому что то, я буду рассказывать о том, чего я не знаю, то, что делаете вы. Это википедия. И да. сухой фактаж, это Википедия и сухой фактаж. А Вики... Какую? Википедия сейчас Простите? заполняется. Простите? Я не ученый. Моя работа сугубо реферативна. Так, они Я не веду никаких. Я не веду никаких собственных усилий, исследований. Вы, вы, том, можете Конкретные вопросы. Конкретные вопросы. вы можете доказать Первое это фактами. Конкретный вопрос. Вы можете доказать. Появление э, письменности на земле. По данным, указанным в английской Википедии, это произошло в Китае 4 тысячи лет назад. Это произошло в Азии 9 лет назад. Прекрасно. Это, это интересно, что есть много гипотез. Южная. Это другая, другая гипотеза. Я не знаю, когда появилась письменность. Я лишь говорю, что написано в Википедии. Моя работа реферативна. Но Я не веду работа. собственного исследования. Не работа. Это Пожалуйста. Это трата времени. Мне бы интересно да. было немного вот помечтать, вот какая-то модель распространения историки, каким образом возможно будущее распространение группы, этнических людей и народов, учитывая насыщих технологических моделей. Я не историк, и мне хотелось бы, чтобы группы и народы объединялись в единое человечество. Это моя мечта. Стало интересно, почему э, американцы вымер, вымерли от европейских болезней, а не наоборот европейцы? Европейцы больше и раньше приручили животных, и больше европейцы больше общались с другими народами внутри Среднеземноморья и Европы, и долго обменивались всеми болезнями. Американцы жили более замкнуто. Пожалуйста. Не один. переселение куда-нибудь на Титан. Как у нас идут дела вообще? Это не имеет отношения к истории, к сожалению. Я не смогу ответить на этот вопрос. На территории Крыма до греческой колонизации кто жил? Нет, просто Я не уверен, жили ли они на территории Крыма. Они жили в Приазовье. Это были племена, которые как раз владели вашим деводством. Это не были племена земледельцев. Это были множество разных племен, которые сменялись на протяжении эпох. Пожалуйста. Не могу судить, но так как дальнейшее существование кошки в Египте связано с почитанием, я думаю, кошка приручила людей в восьмом тысячелетии до нашей эры. Какую роль автоматические войны в Южной Азии сыграли в истории? В 1840 и 1842 в Южной Азии произошли интересные войны, которые были опинными войнами. Китай продолжал свою политику изоляционизма, а в тот момент торговля между Китаем и Японией, Китаем и Европой, происходила асимметрично. Китай в основном продавал ненужное ему и покопал нужное ему. Это не устраивало европейских торговцев. Был единственный товар, который хорошо смог бы сбалансировать торговое сальдо. Нужно было продавать опиум. Европейцы провели две успешных военных кампании. И на следующие 50 лет Китай обезовывался на невыгодных для них условиях закупать опиум у европейцев. Однако в начале 20 века, в 1905, если не ошибусь, Китай провел отличную, показательную, успешную политику по силам. Э, криминализации потребления опиума и торговли ей, чем привел к резкому падению цен на опиум, потому что его начали выращивать в Китае в промышленных масштабах, и проблема опиумной наркомании, наркомании до сих пор является одной из ведущих. Мы, пассивы, Мы можем долго обсуждать. И какой, какой более конкретный вопрос ты хочешь задать? Роль, роль в истории. Что значит роль в истории? <laughs> Хорошо. Okay. Я не понял вопроса. В связи с тем, что Китай сейчас опять продает ненужное Все верно. Нужное ему. Следует нам ожидать, насколько помню, третью объемной войны, да? По прогнозам экономистов к сороковому году ВВП Китая должно втрое превысить ВВП Соединенных Штатов. Это лишь прогнозы экономистов с английской википедии. то будет ли война? Я не знаю. Надеюсь, нет. Я Посмотри, лишь считаю. И за опынной open... рейтой Я... повысилось или повысилось количество употребляющих опиумов? Оно повышалось войнами, в основном повысилось. И в разгар, где-то в 1850-х, кризис был таков, что до 20% населения Китая и до 80% чиновников употребляли опиум. Вот там рука. Я слышал забавную теорию заговора о том, что историю с 600-го по 900-й год практически, то есть это о, такая, это одна из теорий заговора, истории не было. Есть большие лакуны в истории средневековья и темных веков, потому как она изучается по достаточно небольшому количеству свитков, которые остались из-за падения уровня письменности. Я не могу подробнее рассказать, потому что даже страница Википедия недостаточно подробно, но говорит вот эту информацию. Я... Не могу что-либо рассказать про конкретную теорию заговора, но теория средневековой Европы имеет неточности и слишком много гипотез, записывающих разные феномены. Это возможно. Какие есть альтернативные, перспективы истории? Помимо... Помимо того, что все будет хорошо, я... Перспективы развития истории? Какие Ну, мы можем предположить любую из них. Можем предположить любую из них. Я не делю гипотезы на гипотезы, альтернативные гипотезы. Я выражаю консенсус ученых и Википедии. Какие факторы вызвали расовое разделение людей? Географические люди расселялись и они размножались внутри замкнутых групп людей. Люди становились похожи на тех людей, с которыми живут вокруг. Я могу рассказать черные, потому что много солнца, много ветра. Эволюция даже не такая быстрая. Эволюция не такая быстрая, это фенотипический в основном развитие <свес> <свес> а, да, я вспомнил вопрос, если люди уходили со всяких там, а, я так понимаю, приуралей и так далее... Во время великого переселения народа, потому что резкая похолодание... При сидела. Урале это не заделило, а почему да. Почему люди не уходят из тех областей, где не только холодно, но и очень жарко? Это я имею в виду, что тропика. Хороший вопрос. В многие моменты истории там были климатические оптимумы. Сахара не всегда была пустыней, и разные области Африки были по-разному жаркие в разные моменты. Ты был когда-нибудь в тропике на побережье? Да. Там хорошо. Там весьма неплохо, не считая сезона дождей. Обещаю. Сашка, я говорил, 10 тысяч лет назад вымер последний нам известный вид людей, которые не саппинсов. Да. А что известно о медисации саппинсов с другими Есть масса гипотез, но они сложно поддаются исследованию. Кажется, разделение этих ветвей произошло около 2,5 миллионов лет назад. И генофон достаточно сильно разошелся. По крайней мере, мы сейчас не видим прямых подтверждений параллельного переноса генов между другими видами, изучая генную историю человечества. То есть, кажется, гибридизации не было, но это, сложный, это вопрос сложной дискуссии. Я слышал о примеси, о неандертальской примеси. Неандертальцы, и неандертальская и кроманьонская примеси — это интересная э, дискуссия, ровно как и сравнение сапиенсов, неандертальцев и кроманьонцев, грубое, как э, сапиенсы были самыми агрессивными, наиболее заточенными на убийство семиподобных и убили всех остальных, лишь гипотеза.